Повторный инструктаж – способ еще раз напомнить работникам о мерах безопасности, а также обязательная законодательная процедура. Его проводят не реже одного раза в 6 месяцев. С какой даты отсчитывать срок? С даты проведения первичного инструктажа. Если с первичным инструктажом проблем не возникает, пришел новый работник, провели ему вводный инструктаж, его руководитель провел первичный инструктаж, то с повторным при большом количестве работников постоянно возникает путаница. У большинства работников даты приема на работу будут отличаться, а соответственно и даты проведения первичного структажа. Посмотрите на этот график. Думаю, что для вас это знакомая картина. Много людей приняты в разное время. В разное время проведено первичный суптаж. Соответственно, в разное время нужно проводить повторный структаж. И это только 30 профессий. Тратится время на выборку, сортировку, составление графика инструктажей. Потом это нужно все довести до руководителей подразделений, сходить это еще проверить. А в это время работники принимаются, увольняются, переводятся. График перестает быть актуальным. В своих организациях я установил единый день инструктажа. 15 июня и 15 декабря. В этот день всем работникам проводится повторный инструктаж, независимо от даты прохождения первичного инструктажа. В этой схеме есть только плюсы. Думаем о работе, а не бумажках. Напомнить про повторный инструктаж нужно только два раза в году. Не теряем время на составление списков и графиков. И главное, сроки проведения повторного инструктажа будут соблюдены. Мой ответ скептикам на вопрос, что так делать нельзя. Пункт 25 инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, 175 постановление Минтруда, обязывает проводить повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев. Ключевое слово здесь не реже, хоть каждую неделю, каждый месяц, каждые 37 дней. Главное – качество, и не реже одного раза в 6 месяцев. Всех на повторный суртаж, и тогда в следующий единый день суртажа вы не пропустите сроки и никого не забудете. Проводить на следующий рабочий день. И обязательно в начале смены, или утром, если это начало смены на утро приходится, до начала выполнения работы. В этом случае вы не допускаете работника к работе без проведения инструктажа по охране труда. Как и в предыдущем случае, проводить в первый рабочий день после выхода из отпуска и больничного И обязательно в начале смены утром до начала выполнения работ. Не вовремя проведенный инструктаж, а точнее допуск работника без проведения инструктажа по охране труда, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 40 базовых величин. А если произойдет несчастный случай и его причиной будет допуск потерпевшего к работе без проведения инструктажа, то нанимателю грозит не только штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, но и уголовная ответственность от 2 до 3 лет. Образец моего приказа о едином дне инструктаже ищите в ссылках под видео. Экономьте свое время, думайте о безопасности, а не о бумажках. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите, о чем еще хотите узнать. До новых встреч!